Евангелие от Матфея, 15 глава. Тогда к Иисусу пришли фарисеи и законоучители из Иерусалима, и сказали. Почему твои ученики нарушают заповедь наших великих предков? Они не мыют руки перед едой. И в ответ он им сказал. А почему вы нарушаете заповедь Божию ради установленных вами обычаев? Ибо Бог сказал, почитай отца своего и мать свою. И еще сказал Бог. Всякий, кто оскорбит своего отца или свою мать, должен быть предан смерти. Но вы говорите, что можно сказать отцу или матери, «Я не могу помочь вам, так как предназначаю все свое состояние в дар Богу, и тем учите не почитать отца и матери». Вот так вы и отменили заповедь Божию ради ваших обычаев. Лицемеры. И правильно пророчествовал о вас Исаия, когда сказал, «Эти люди чтят меня устами своими, но сердце их далеки от меня» почитание их бесполезно, ибо то, чему они учат это правило, выдуманные людьми. И призвав к себе народ, он сказал им, «Слушайте меня и поймите вот что, не то, что попадает в рот человека, делает его нечистым, а то, что выходит изо рта его, делает его нечистым». И тогда к Иисусу пришли ученики и сказали ему, «Понимаешь ли ты, что фарисеи оскорбились, когда услышали то, что ты сказал им?» и Иисус им ответил, Каждое растение, которое не было посажено Моим Небесным Отцом, вырвано будет с корнем, так что отпустите их с миром. Они слепые, ведущие за собой слепцов. Но если слепой ведет за собой слепца, то оба они упадут в яму». В ответ Петр сказал ему, «Объясни нам значение этой притчи». Иисус сказал ему, «Ну неужели вы все еще не поняли?» Неужели не понимаете вы, что все, что попадает вам в рот, проходит в желудок, а затем извергается из тела? Но то, что выходит изо рта, идет от сердца. Оно-то и оскверняет человека. Я говорю вам так, потому что все зло исходит от сердца, дурные помыслы, убийства, прелюбодеяния, распутство, воровство, ложь и клевета. Все это оскверняет человека. А если кто не помоет руки перед едой, это его не осквернит. Иисус ушел оттуда и отправился в окрестности Тира и Сидона. К нему пришла одна хананеенка из тех мест и стала рыдать, «Смилуйся надо мной, Господи! Сын Давидов! Моя дочь одержима бесами и ужасно мучается!» Но он ей ничего не ответил. Тогда ученики подошли к нему и стали просить, «Прогони ее прочь!» Она все время ходит за нами и кричит. И он сказал им в ответ, «Я послан только к заблудшим овцам народа Израилева». Тогда женщина подошла к Иисусу и склонившись перед Ним, сказала, «Господи, помоги мне». В ответ он сказал ей, «Неправильно это, отнимать у детей еду и бросать собакам». А она сказала, «Верно, Господи, но даже собаки подъедают крохи, упавшие с хозяйского стола». Тогда Иисус ответил ей, «Женщина, велика твоя вера, даровано будет тебе то, о чем просишь». И в тот же миг ее дочь исцелилась». Уйдя оттуда, Иисус пошел на берег Галилейского озера. Он взошел на гору и сел там, и стали к нему приходить толпы народа, принося с собой хромых, слепых, коллег, глухонемых и других больных. И клали они их на землю у его ног, и он их исцелял. Они дивились, видя, что глухонемые начинают разговаривать, колеги исцеляются, хромые начинают ходить, а слепые прозревают и они воздавали хвалу Богу Израилеву. И Иисус призвал к себе своих учеников и сказал им, «Мне жаль этих людей. Они с нами вот уже три дня, им нечего есть. Я не хочу отсылать их отсюда, чтобы по дороге домой они не ослабели от голода». Ученики сказали, «Откуда же нам в этом уединенном месте взять хлеба на такую огромную толпу?» и Иисус спросил, «Сколько у вас хлебов?» Они ответили, семь хлебов и несколько небольших рыбин. Тогда он велел им всем сесть на траву, взял семь хлебов и рыбу, и, возблагодарив Бога, преломил хлеб и стал раздавать ломти ученикам, те же передавали хлеб народу. И все ели, пока не насытились. Его ученики собрали остатки, и набралось тех остатков семь полных корзин. А было там всего четыре тысячи мужчин, да еще женщины и дети. После того, как толпа разошлась, он сел в лодку и отправился в окрестности Магдалина.